Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами Заново я, Серый Кролик. Но сегодня хотелось бы поделиться небольшим моим видео, так как мы ездили в город Бобруск, в город Кличев, покупали различные, пытались купить различные строительные материалы для вот этой небольшой клетки, 2 метра на метр. В городе Бобруске мы сюда купили, покажи Юлька, сетку, 16 на 48 миллиметров очень хорошая штучка сейчас покажем мы кроликов уже своих посадили 16 на 48 цена 18 белорусских рублей за 1 метр квадратный дорого дешево по-другому никак дальше хотели сюда 25 на 25 В... просторы не было магазин там такой есть короче не было там этой сетки а в Ома мы уже не успевали. У меня своей машины нема, поэтому я по обруску не мог физически так, ну, как пулемет летать. Тем более на машине были мы чужой. Ну, думаю, все же сегодня в город Кличу. Там уже тоже Ома есть. Ну, приехал в Ома, там, короче, вообще ничего нет. По сетке такая, что для клеток кроликов там тоже ничего нет. Пришлось использовать свою старенькую. Старенькая была 50 на 75. Это очень плохо, поэтому просто прикрыли им вверх, для того, чтобы они никуда не убежали. Дальше. Купили мы зато себе гидроуровень э, уровень э, 8 мм, внутренний диаметр 6 миллиметров. Оно уже будет идти сюда для поения. Э, Непелька, как я говорил, есть, так что мы это подцепим. Я надеюсь, уже в следующем видео это все увидите в любом строительном магазине ядро уровень рубль метр грубо говоря даже 20 метров это вообще 16 рублей белорусских то что а то в интернете пишут метр 3 рубля и просто -то. больше доллара ну ладно <coughs> нюанс кормушки как вы видите а еще же не закупил эти каких там каких пружинки Пружинок тоже заказал в интернете, когда будут, не знаю, сказали на следующей неделе. Пока, как всегда, люди по старинке. Зато как а уровень, да, не во всех так открывается. Хочу, конечно, перерезать пополам, чтобы открывалась только одна половинка. Но вот сейчас он мне открывается вот так. Посадили мы в первую ячейку сюда мамку и 7 крыльчат в воду как вы видите мы сделали баночку на саморезик саморезик потом мы уберем и все будет окей okay. комбикорм мы свой домашний комбикорм видео будет вверху с левой стороны вот тут домашний комбикорм сами делаем э -э уже насыпали кормушки закрепили чтобы они не болтались аду, <клево> как я повторяюсь мы сделали потому что еще не сделала ни пиля я вчера экспериментировал сюда садил кролику, проверить эту сетку сетка все хорошо она крепкая, два, диаметр 2 миллиметра, то есть ячеечка великолепная. Здесь сидят крольчатые, здесь им уже месяц, а здесь еще месяца нету, мамка газой. Так, газуй Вот они, карандаши, я их вам показывал, между прочим. Как вы видите, если я уже буду убирать маточник, уже без маточника и место тоже великолепно. Почему мы сюда поставили? Потому что здесь в этой клетке крыши не предусмотрена. Предусмотрено у нас помещение. Поэтому вот эту дальнюю клетку, Юлька, покажи мы сейчас будем уже разбирать. Сейчас я фонарик сюда вешаю и будем... Макро-солнце, ну показывай. Вот это все какашки, все эти. Будем все это бурить. И пока клеточка останется еще пока здесь. Потому что стенку будем утеплять. Как только мы один, ну там... Один пролет утеплим, мы сразу эту клеточку ставим туда. И все. По поводу, что <coughs> низко или высоко э -э Толстый пух, Кировск, я буду стоять вот так. Не вот так, а будет вот так. Ну и поэтому я уже буду легко работать. Мамашей. Так. Поэтому будет вот так стоять. Не на земле, ридка показывай. Не так, ты штук не берешь. А вот так. Здесь будет пол, а клетка будет ниже. Поэтому и ножка 60 сантиметров, а не 50. Ну, все в работе, конечно же, мы это еще посмотрим дальше. Короче, вверх пока не купил, потому что в Бабруске нету, а в Кировске нету. Не знаю, куда мне ехать. Наверное, в Минск поеду или в Москву, блин, за сеткой для кроликов. Ну, это ладно. В вот такой мы местности живем. Здесь еще сделать нужно обрамление. У меня есть. Жинка уже сегодня пыталась вот сейчас кормить кроликов, и оп, поцарапала себе одежду. Поэтому здесь у меня каемочка будет с, с направляющей гипсокартона, ну, для... Ну, что хотел, то вроде показал. Задвижку не показал и не покажу. В следующем видео покажу. Тоже там мудрил-мудрил, короче, ну, что-то премудрю. Короче, нам убрать сегодня ту клетку, доделать эту немножко клетку завтра. И потом тех тоже убирать. Ну, 40 сантиметров. Мне говорили, что маловато или большевато. Ну, бог разве. Так, пускай они бегают. Пошли, покажем, что у нас здесь еще. Это уже клетка не эксплуатируется. Батарея 3 метра. Здесь тоже самое никого нету. Здесь, здесь. Здесь у нас профиль. Здесь у нас еще мамки сидят. Всех сеном застелил. Жалко, друзья, жалко, и комбикорм, все равно, ну, без сена, блин, но ну, не могу я. Здесь тоже сидит подруга наша котная. Чем uh -uh, она. Где? В домике а, в живет. Домике? в домике? живет. Не любит она бегать по клеткам. Короче, тоже черненькая. Друзья, <клес> так никого не видно, а в той клетке, когда будешь делать видео уже, так у там, да, всех, всех видно. Блин. Мне это очень нравится. Здесь наша тоже котная, ну, и там три, одна не наша, две, две наших тоже котные. Что еще хотелось бы рассказать. Ниппельное поение конечно, лучше заказывать в Китае. Здесь у нас 2,40 в Беларуси. От, от 1,5 до 2,40. Ниппельное паение. Нипель. Я считаю, что это очень дорого. Получается, что и за 100 штук вы дадите минимум 240 рублей. А с Китая вы дадите 50. Считайте сами, где заказывать. Дальше гидроуровни, то есть эти шланги, они тоже дешевая копеечная. Все, друзья, начинается с желания. Так что желание у меня есть. Надеюсь, оно у вас тоже есть. Меня смотреть, на меня подписываться, делиться видео, ставить пальцы вверх. Всем счастья, здоровья и было получено. Всем пока, до новых встреч. Ждите новых видосов. Все будет окей. Okay. Всем пока.